Он меня промотивировал настолько, что я записал это видео. На самом деле, сложновато отдыхать по 30 секунд и делать подход. Погнали. Я не заметил, как сделал 500 раз. Как будто, знаете, грыжа какая-то. Да, просто! Метров 20, не меньше. Две тысячи, мать его, 2000. Я такой сейчас грязный. Вы бы увидели, ребят. Просто что-то. Я за всю жизнь, наверное, столько не делал. Всем привет. Поздравляю всех с новым 2018 годом. Сейчас у нас 18.52, 2 января. Это 2018 год. Я решил начать с обновления себя. С обновления своего мировоззрения. Отправной точкой послужит именно этот день. Хочется сказать чуть-чуть о моем канале. Я долго искал свою нишу, так сказать, ютуба. Я снял больше 94 видео. Ну, как-то не по душе мне приходились. Я выжимал прям из себя. Работал над ними. Да, некоторые нравятся, некоторые нет. Ну, в общем, этот год я решил полностью изменить себя. И... Изменить свой канал, изменить подачу контента. Меня очень сильно промотивировал Игорь Войтенко, Rota Если бы я на тебя не наткнулся, я бы, наверное, так сидел, ничего не делал. Ведь статистика канала уже не та, что была в прошлом году, в позапрошлом году. Поэтому я решил начать. Что-то новое. На этот год у меня грандиозные планы, и вместе с тобой мы их добьемся. В чем же заключается это видео? Я устраиваю себе челлендж, и в течение одной недели каждый день я отжимаюсь 500 раз. Надеюсь, все получится. Полетели. Первая двадцаточка. Начало положено Ура Первые 50 раз Меня зовут покушать Оливье, картошку, да? Но я понимаю, если я сейчас это съем У меня уйдет час-полтора Чтобы переварить еду Я почувствую тяжесть ужасную Поэтому дал обещание сделать 200 идем кушать Я тут веду свои мини-отчеты Сколько я сделал Это число, сколько мне осталось От 500 и пошло И сверху Сколько раз я сделал В одном подходе Кстати, осталось десяточка И будет. будет и первая сотка Мы сможем, ребят Все, первая сотка сделана Вот такой список получился я решил идти по уровням с 500 до 400 это у меня первый уровень и будем двигаться по сотке сейчас у меня будет с 400 по 300 это второй уровень и так до нуля все ребят я сделал 200 предвижу что много комментариев о том что это монтаж, почему ты не снимаешь все свои отжимания. Покажу вам просто таблицу свою. На эти глупые вопросы, я думаю, отвечать не надо, почему я не снимаю все свои отжимания, как я отжимаюсь. Потому что, во-первых, мне бы не хватило памяти на моей SD-карте. И, в общем, я делаю для себя. И я хочу побить для себя свой рекорд. Это челлендж чисто мне на испытание себя. Кстати, руки забились уже. Смотрите, как забились руки. Грудь тоже забилась. Все забилось, но 200 раз сделал, поэтому можно пойти и покушать наконец-то. Сейчас уже 8 часов четыре минуты. Я решил сделать себе отдых и залез на сайт Langualeo, где я изучаю английский язык. Я поставил себе цель английский для общения. У меня 38%. Нужно сделать еще 300 отжиманий. Хочу управиться до 10 часов. Первый, второй, третий, 235 осталось. Стало болеть вот здесь вот, как будто, знаете, грыжа какая-то. Ну а так я себя нормально чувствую, я уже нормально отжимаюсь, то есть поначалу было сложно, в середине сложновато, а сейчас уже когда осталось 235, идет полегче. Уже 9 часов 14 минут, и какое я сделал решение, короче, правильное решение я сделал, я снял штаны, и буду тренить без штанов. В шортах Все, осталось всего лишь 150 раз И мы будем на вершине Мы будем на вершине, самое первое Последние десять раз просто. Пятьдесят сделал. Здесь я уже по пять долбил, потому что не мог по десять. И сейчас, финально, хочу сделать десять отжиманий. Давайте. Рубаем музыку и... Погнали! Восемь! Девять! Последний Просто 500 раз. Мы машины. Хочу подвести итоги дня. В общем, 500 отжиманий у меня получилось сделать за 3 часа. 34 минуты. Сразу после такой тренировки ложиться нельзя. Я похожу сейчас в течение часа. Покушаю обязательно. Нужно восполнить потерянную мной энергию. В 22.51 кто ест? Ну, наверное, я ем. Хочу напомнить, что вот реально вот это самый жесткий день из всех грядущих. Потому что я сделал за один вечер то, что нужно делать в течение дня. Точнее, за три часа 34 минуты я сделал то, что нужно растянуть на один день. Завтра будет полегче, я надеюсь. Ну и продолжаем бомбить. Увидимся завтра утром. Всем доброе утро. Я проснулся в 9. Мышцы как бы чуть-чуть побаливают. Ну, в руках совсем чуть-чуть. Все, настроились. Сейчас идем приводить себя в порядок. В борский вид и начнем топить. Погнали. Первый день Начинаем сейчас второй Пройдет примерно час-полтора И я выйду с вами на улицу И сделаю вторую сотку Прошел час, погода все такая же Пасмурная и холодно Мужики, мне стало чуть жарковато, и снимаем свою спортивную кофту, а под ней Рашгард, на самом деле, классная штука. Hey, up, say, for, ну все, ребят, до сотки осталось всего лишь 10 отжиманий, можете посмотреть, как я выполнял отжимания. Все-таки тренировка на улице вообще не сравнится с той, которая проходит дома. Deserve, Deserve это заслуживать. Да. Да, заслуживать. Уэйч. Уэйч. Уэйч. Уэйч. Уэйч, После тренировки на улице наш лист значительно помялся. Я писал на земле. Начинаем третью... Итак, ребята, осталось 120 раз Видно, да? И сейчас накинемся, сделаем сразу 20 И у нас останется сотка Ну что, погнали! Да. Сотка осталась Просто что-то Я за всю жизнь, наверное, столько не делал А тебе, кто сейчас смотрит это видео Я настоятельно рекомендую Сделать последние 10 раз Со мной Сейчас я поджимаю сам И последние 10 я хочу, чтобы ты Поднял свою задницу И сделал 10 отжиманий со мной. Отжимайся каждый день хотя бы 50 раз и будь же здоровым. Все у тебя будет на высоте. Че, братуха, вставай. Осталось 10 раз. Десяточка осталась. Сделаем это вместе. Первый касай. Встал с дивана. Встал со стула. Быстро встал. Давай. На счет 3. Уже стоит, Давай. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8 9, 10. да просто первый косарь сделали вместе с тобой это еще не предел у нас еще много дней еще пять дней это у нас. Две с половиной тысячи. Сейчас время 6 часов 18 минут. Достаточно хорошо управился. Я считаю. Все, увидимся завтра. Давай. Я, короче, Соня жесткая. Сейчас 12 часов это мой завтрак завтрак чемпиона я решила сегодня съесть яблоко салат это что-то наподобие цезаря но здесь нету ни майонеза ни другой херни и два яйца думаю завтрак отличный и заряд будет на целый день ну чё мужики первый день есть второй день есть и третий день начался первую сотку идем делать на улицу погнали Ребята, извиняюсь, если будет ветер, потому что тут реально сильный ветер Я пришел на речку Кубань Здесь такой обрыв Вот, и я, кажется, понял, почему на улице тренить легче, чем дома Во-первых, потому что на улице свежий воздух А во-вторых, потому что здесь очень холодно И нужно сделать подход в одном подходе минимум 15 раз чтобы все это быстро короче было ну и рашгард помогает вот мой лагерь я тут расположился и снимаю видосики руки грязные потому что я не взял перчатки видимо я о них забыл вот здесь тренил высота метров 20 не меньше так что продолжаем бомбить и все получил Короче, осталось еще 30 раз Руки все грязные, вот реально, жестко грязные Уже все промерзли Кутался, чтобы согреться, ребят Серьезно, ветер еще дует Вид здесь классный, это просто шикарно Еще 30 раз И соточка есть Все, погнали 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Фиг. Да, сотка есть. Вы бы видели, ребят, я такой сейчас грязный. Руки грязные, куртка грязная. Это грязный. Камера грязная. Сейчас я покажу заслонку для объектива. Камера, все грязная, ужасно. Ну ничего, все помоем, и будем топить. Придя домой, заметил один недочет. Я тут неправильно написал 485, я сделал 10 и написал 470. А должно быть 475. Короче, сейчас у меня долг 5. Делаю вот здесь. В перерывах я смотрю Discovery Science. Сестра мне подарила на Новый год Powerball, кто в теме спорта, наверное, тот знает. Это тренажер для того, чтобы укреплять мышцы кистей. Она запускается с помощью нитки, но нитку я где-то уже успел потерять, поэтому я запускаю ее вот так. Здесь есть шар внутри. И он раскручивается. Руки реально напрягаются очень сильно. Максимальная частота оборотов этого шара может достигать 10 тысяч оборотов. Поэтому пальцы лучше вот сюда вот не совать. Сложно становится удержать. Качаются мышцы кисти. Ну а между тем у нас осталось еще 225 раз. И будет завершен третий уровень. С 300 до 200. У меня осталось еще 100 раз. И все. Полторы тысячи мы сделали. Это Биар Грилс, классный мужик, смотрел его передачи. В инстаграме я на него даже подписан. Сейчас читаю вот эту главу, катастрофический успех. И буду доделывать сотку и сделаю полторы тысячи. Я уже потихоньку начал монтировать видео. Сейчас я на втором дне. Мне осталось еще... 60 раз. И третий день будет комплитиваться. Глаза уже вылазит. Нужно домонтировать второй день. И все. Я то монтирую, то читаю, то отжимаюсь. Короче, не соскучишься. Все, осталось еще 10 раз. И полторы тысячи будут сделаны. Все. Все, ребята. Полторы тысячи сделано. Мы с вами молодцы. Не скажу, что удалось легко. Вообще, с сегодняшнего дня очень сложно отжиматься. Серьезно, сложновато отжиматься. Кстати, ты через несколько минут будешь делать со мной 10 отжиманий. А почему? Потому что я буду заканчивать 2000 А ты на каждой тысяче будешь со мной делать 10 отжиманий. Встал по будильнику. Сейчас идем в душ. И погнали делать 2000 сегодня. Офигенный завтрак. Я решил сделать себе омлет из трех яиц. Вот такой крутецкий омлет у меня получился. Еще я решил в добавок нарезать помидорки черри. Думаю, они будут не лишними. Заряжаюсь идут ответить. Тридцатка. 200 готово отдыхаем полчаса на улице солнце впервые за 4 дня я подготовил офигенное место тебе оно должно понравиться в общем я уже на улице хотел пойти на площадку у нас здесь новые дома построили вот эта парковка над парковкой есть спортивная площадка но она сейчас к сожалению закрыта там очень классное место как-нибудь я вам его покажу ну а сейчас направляемся в другое место Оно будет круче сделаем 300 раз Первые 50 раз есть. Отжимаюсь на такой штуке. Она вся усыпана камнями, все грязная. Ну все, осталось еще 50 раз, и сотка. Сотка будет сделана еще чуть-чуть. Я веду запись на лавочке. Очень удобно по сравнению с тем, что не вносил записи, например, на асфальте, да, на земле. Когда весь лист был испачкан землей. Осталось еще 15 раз и идем топить уже дома 200 раз. Все, третья сотка сделана, мы на вершине. И на меня так смотрели мелкие... Они прям заражались, ночью-то пытались там прыгать, подтягивались и отжимались тоже. Так что подаем правильный пример. И вообще все у нас будет. Осталось всего лишь 200 раз. И у нас будет 2000. 2000, мать его. 2000. Ну вот и прошел четвертый день. Осталось еще 10 раз. И с ним будет покончено. С тобой, брат, будет покончено. Кстати, эти 10 раз ты будешь делать вместе со мной. Так что вставай 20 раз. Почему бы не отжаться 20 раз за несколько минут? Надеюсь, ты сделал отжимание пару минут назад. Так что сейчас тоже вставай и будем завершать 2000 вместе. Встаем в стойку и делаем 10 раз. Поехали. Давай, под мой счет. Раз.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 2000 готово! Сегодняшний день мне легко дался. Я не заметил, как сделал 500 раз. Может быть потому, что на улице я поймал много улыбок, что я сподвиг маленьких малышей в Подтягиваться, Подтягиваться, отжиматься. Это дало мне какой-то импульс. В общем, 500 раз. Сегодня самые легкие были. Завтра и послезавтра и послепослезавтра. Не будут такие же. Я в этом уверен. Они будут легенькие, как и сегодня. На этом все. Увидимся через секунду. Доброе утро, сейчас 7 часов 31 минута, проснулся в 30, и на улице все еще темно. Как всегда, идем в душ, пробуждаться, и погнали топить. Пятый день начался, я сделал уже 10 раз, и вот это мой завтрак. Два яичка и гречечка. Нормально. Это означает... В общем, без коврика заниматься неудобно, поэтому я его вернул. Сейчас работаю по секундомеру, каждые 30 секунд делаю один подход. Кстати, начинаем. Фух. отдыхать по 30 секунд и делать посол. Погнали. 300 раз за час не хотели. А я сделал Ребята, это рекорд За час 300 раз На втором уровне чуть-чуть ошибся Стал писать двойки Потом заметил, поисправлял на тройке 300 раз за час Это что-то Это что-то Дается легко Со вчерашнего дня отжимания даются легко Я этому очень рад Видимо, мой организм привык уже к такой нагрузке Классно, ребята, классно Чем я занят, вам хочу сказать. Эту неделю я просто погружен в самообразование, в самосовершенствование и вообще просветление какое-то. Смотрю мотивирующие видео Игоря, слушаю аудиокниги, просматриваю телевизор Discovery Science или просто Discovery. И все. Мне этого хватает. И как бы снимать одни отжимания, думаю, вам не интересно было бы смотреть, как я просто отжимаюсь. Поэтому разбавляем, разбавляем. И между тем... Осталось 200 раз и сейчас начнем бахать. Начнем бахать 200 раз. Погнали. Это что-то, ребят. Даблю последнюю сотку по 20. 20, 20, 20. Хочу полностью ряд в двадцатках, чтобы был. Держимся. Последний подход. 20 раз осталось погнали и две с половиной тысячи будут сделаны раз два три 20. 20. 20. 20. 20. Да. да Да Просто да Две с половиной тысячи Вот, ребят, подходы, смотрим, как я делал Две с половиной тысячи Уже за плечами В принципе, увидимся через пару секунд на шестой день ребята два дня осталось Фу. через пару минут будешь делать со мной 10 раз 7 января рождество про за сегодня я поеду на дачу и буду там его справлять собственно поэтому большую часть я буду делать там отжиманий так что опять приводю себя в порядок готовься пару минут к отжиманиям, ведь сегодня мы сделаем три тысячи, офигеть, три не верится уже. Завтра последний день и мы на вершине, просто мы на вершине и все это было не зря. И в общем, сколько можно говорить, погнали. Я уже приехал на дачу, классно, свежий воздух Я надел стильные мамины перчатки И сейчас сделаем двадцатку Все, 200 раз готово, мы тут сели. Мы пока что не сели, но стол у нас готов. Накрывала его моя мама, мама, привет. Бабуля тоже накрывала, привет всем, скажи. Привет, привет. И мой дядя. Филипп. Все, я сделал 300 раз. Ну а сейчас мы уже поедем домой, в квартиру, где я буду доделать 200 раз. Я уже дома, сейчас будем доделывать 200 раз. И, кстати, вот эта фотография была сделана на моей даче. Сейчас она находится в моем инстаграме. Обязательно подписывайся. В последнее время я стал писать мотивирующие посты. Думаю, тебе понравится вся эта тема. Так что подписывайся на мой инстаграм. Нижнее подчеркивание, аветисов нижнее подчеркивание. И будем дружить, собственно, везде. Так что хватит болтать и погнали делать 200 раз. Последняя двадцатка и остается всего лишь 100 раз. Осталось всего ничего, всего лишь 50 раз. И все, ребята, будет у нас 3000, так что готовьтесь. Кстати, я подкрепляю сухофруктами. Предпочитаю сладкого, сухофрукты. Ну и переженки, потому что сейчас праздники. Быстро встал и сделал 10 последних отжиманий вместе со своим зрителем. Действительно, пора заняться делом. Так что идем и отжимаемся 10 раз. Прямо сейчас, потому что мне стыдно, на меня уже даже компьютер ругается. Давайте 10 раз под мой счет. Аж как-то неудобно получилось. Поехали. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все теперь нормально? Да, нормально. Фух. Все, сделали с вами 3000 давайте пятюню. Бэн. Увидимся через пару секунд. Когда я уже буду подводить итоги. Ведь через пару секунд настанет последний день всего этого видео, все этой задумки, где я буду выражать особую через секунду. Today is the last day. Я так рад, я думал впереди еще целая неделя, еще столько много дней, когда пройдет, эх, и уже сегодня последний день. Время летит просто незаметно, поэтому займись делом и совершенствуйся, но я погнал себя. Сейчас я расскажу вам, как быстро вставать по утрам Прямами И посмотрим на ее реакцию. Вот это мой завтрак Овсянка и два яичка Кстати, я давно хотел сказать Как же я встаю утром Я иду в душ, как всегда, как вы знаете И в конце На 15-10 секунд Я включаю холодную воду Как тебе? Да. Да, <с <с так как сегодня последний день моего челленджа, я решил себя немного развлечь, как бы сделать себе подарочек такой, да, и сходил со своей подругой в кино, где тоже не остался без физических упражнений и тоже отжимался даже прямо в зале. У нас осталось всего лишь 500 раз, и мы сделаем 3500 отжиманий. Каждые 100 раз я буду посвящать какому-то человеку. То есть 500 раз, 5 человек. Погнали. Первые 200 раз я хочу посвятить своим родителям, мама и папа. Привет, я знаю, что вы сейчас смотрите это видео. Эти 200 раз специально для вас, потому что я не мог вас пропустить. Вы меня поддерживаете в трудную минуту я могу раскрыть вам любой секрет могу поделиться чем угодно вы меня поддержите дадите мотивацию и уверенность в себе я это очень ценю и эти 200 раз специально для вас Следующий свои 100 отжиманий я хочу посвятить вот этому мужику, это Биар Гриус. С ним я познакомился раньше всех, раньше Наполеона Хила раньше Игоря Войтенко, раньше Робинса, раньше Чем с Гранд Кардоном. И хочу сказать тебе, Биар Гриус, огромное спасибо за то, что дал мне базу. Дал мне базу, дал мотивацию. Я смотрел его передачу просто сутками. Меня не оторвать было. Один биаргрилс. Кстати, эту книгу мне подарила моя лучшая-лучшая девочка. Самая лучшая. Целую тебя. Так как она знала, что я реально на нем повернутый. В общем, спасибо тебе, мужик. В честь тебя сделаем сто раз. О, oh my God. It's impossible. It's possible, man. Следующий свой своих отжиманий я хочу посвятить вот этому парню, а точнее мужику. Это Наполеон Хилл, вот так вот он выглядит, и он держит в руках книгу Pink Grow Rich», «Думай богатей». Собственно, вот она, ребята, эта книга, настоящий квад для тех, кто хочет чего-то добиться в своей жизни, кто хочет реально подняться. Советую прочесть вам эту книгу «Наполеон Хилл, Думай богатей». Поэтому в честь тебя... Сейчас будем делать 100 раз, с 200 до 100. И остается еще один человек. Наверное, вы уже догадываетесь, кто это. А если не догадывайтесь, то узнайте совсем скоро. В честь хорошего настроения я поменял чуть-чуть текст. И у меня вот такие надписи сейчас получаются. Маме, папе, Беру, Грилсу и Наполеону Хилл. Осталось сто раз. И кто же этот? Кто же этот пятый человек? Ну а перед этим я чуть-чуть отдохну, сделал английский, потому что я отжимался 300 раз подряд. Ребята, поймите меня, нужно чуть передохнуть. И держим интригу. Ну и наконец-то, последний человек, которого я очень сильно уважаю, которому я посвящаю свои последние 100 раз, чувак. Игорь Войтенко. Игорь Войтенко — это просто человек взорвал мой мозг. Он меня промотивировал настолько, что я записал это видео. Не познакомился бы я с Игорем, этого видео бы не было. Вообще не было. Потому что Игорь — это тот человек, который дал мне огромную мотивацию, огромную. Я направил его в правильное русло, сейчас совершенствуюсь. Я окружил себя теми людьми, которых слушает он, которых читает он, и добавляю своих. Ищу уже по этой тематике других людей и совершенствуюсь. Осталось еще 20 раз. Еще 20 раз, и все. Мы это сделали. Давайте. 20 раз, и мы это сделаем. Мы это сделаем. Раз, два, три. The last one. Да! Да, мы это сделали. Не могу поверить, даже слов нету. Спасибо каждому зрителю, который досмотрел, ты красавчик. И, кстати, я хотел показать мой мини-памп, который был первый день, да, Вы видели? И что сейчас? Грудь у меня подкачалась, ну, лично мне кажется, стало больше. Банки тоже так нормально подкачались, и это все пошло мне на пользу. Хочу сказать, что отжимания с четвертого дня давались просто легко. Просто легко. То есть на четвертый день мой организм полностью привык к отжиманиям. Хочу поблагодарить, опять же, каждого из вас, кто досмотрел это видео до конца. В частности, хочу поблагодарить Игоря Войтенко. Игорь, если ты это смотришь, огромное тебе спасибо. Ты делаешь реально хорошее дело. Ты мотивируешь людей, твоя энергетика такая, что ее хватит на весь мир. Спасибо тебе большое, и будем совершенствоваться теперь вместе. Ну и на этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал обязательно. Будут выходить новые видосики, спортивные, челленджи. Так что ждите. Скоро увидимся.